Давай еще какие-то звуки. <связывая> <связывая> <связывая> да, правильно. Да. Агу. Еще разок. Да. Да. А еще есть такая буква. Ю. Ю. Да, наверное, сложно тебе будет, да? Ой, не сложно! Ты прямо прызнет, ю, ю, ю, Тёмка, да это просто та талантище. Да, ну ка Какие ещё ты знаешь звуки? Какие? Давай ещё. Что у нас? Ма, ма, ма, ма, ма. Мама, мама, мама. Губка. Да. А смотрите, наверное, баба получится. Ба, ба, ба. Да, да. Все верно. Ба, ба, ба. Ба, ба, ба, ба, ба. Р. Р. Р. Р. Да, р, р, р, р, р, и, и, есть еще такая буква, и, и, и, буковка, и. и, а, ну а ты знаешь, а ты умеешь кричать. А, А, да? Это твоя буква, первая буква твоего имени. А, верно? А, А, А. Еще есть буква В, В, В, Б. Б. Г. Ещё есть Г. Г. Д. Е. О. Есть ещё буква К. О. О. О. О. О. О. О. О. О. О. Ю. Давай еще разок. Ю. Ю. Ю. Все. Не хочешь разговаривать? Mm? Ну, скажи еще что-нибудь, Тём. Скажи еще что-то. Тебе интересно, да, эта штучка такая? вот. Это телефон. Маме Телефон. По нему можно разговаривать с другими людьми, записывать видео, снимать фотографии. Очень много всего можно делать. Да, да. Заходить в интернет, смотреть всякие видео, фильмы, мультики. А, да, да. Да, подгузники мы тебе там покупали. Да, персональные подгузники через телефон. Да, которые ты... Да, ты носишь сейчас. Да, да. Угу. Целых четыре пачки купили. Четыре. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Да, вот сколько много. Уже половину одной пачки истратили. <связывая> <связывая> да, верно. <связывая> да, а ты вчера купался. Тебе понравилось купаться? А? Понравилось купаться? <связывая> Что такое? Что, ты устал лежать уже здесь? Тебе уже походить нужно, да? Уже походить? Ну, давай походим. Андрей! О, как! Андрей! О, как здорово! Молодец, гром! Да. А, Ира Ира Вот, а покороче Дана. Дана. Да, она Да, она Да, Молодец Молодец Вот это да Молодец. Да, видишь, как папа. Громко. Да, да, правильно. А давай еще громче можешь? Еще громче. Громко, громко. Громко. Я поцелую. Вот, кто Вот, кто там, кто там стоит? Молодец. Молодец. уже так разговариваешь прям, да, диалогом со мной. Да? Уже улыбаешься осмысленно. Уже все понимаешь. Да, да. А скажи, ка давай еще раз. Андрей, Андрей, Андрей. Все, наговорился. Андрей. Что-нибудь новенькое надо. Новенькое. Ну давай. Люда. У да. Вера. Хорошо. Юра. Юра. Угу. Саша. Саша. Ксюша. О, Ксюша. Хорошо. О, как громко, да. Давай. Мама, мама. Угу, хорошо. Папа, папа. Молодец. Сестра. Сестра. Да. Да. Деда. Деда. Де, да. Да, дв... прям два слова у тебя было. Да. Ой, баба. В да, да. Баба. Ты горошка, тогда? баба. Давай, давай обнимемся, давай обнимемся, давай обнимемся. Вот ты так обнимаешься, папу, обнимаешь. Молодец. А тогда она так кушает из пальчика? Что ты хочешь кушать? А что есть? Что есть? Капустка. Давай капустку. Кролик-лист капусты. кролик будет. Как? Как? Сейчас папе улыбаться. Давай улыбнемся папе. Давай. Будем улыбаться папе? Будем? Будем улыбаться? Ну где ваша улыбочка? Артем Андреевич, где? Да. Босс. Кто тут босс? Артем Андреевич, босс. Да. О, ты прям все готов? Готов? Готов, готов. Ох ты, ничего себе. Ты дернул меня так. дернул так, дернул.